Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз пришла подставка под микрофон, одну уже мы подставку рассматривали, кстати сейчас она справа от вас расположена, единственное здесь небольшой недостаточек это ножки на этой подставке, Все они пластиковые и если у вас достаточно большой стол, то этого недостатка нету, а вот если стол маленький, то ножки могут соскальзывать с этого маленького стола, например. Для этого искал я тойку, тоже для микрофона, единственное чтобы она была достаточно компактная, устанавливалась на стол с возможностью регулировки высоты. И причем тот оголовок в который вставляется непосредственно микрофон, он универсальный, имеется в виду резьба, в результате можно поставить как у данной подставки, так и у той подставки, которую рассматривали чуть ранее, которая сейчас расположена справа.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 Достаточно пришла усталая, благодаря почте России и китайской почте, которая доставляла. Причем данная подставка может комплектоваться различными оголовками. Вот здесь вот представлены варианты для микрофонов различного типа и для смартфонов, чтобы на них тоже устанавливать. Смартфон. Давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. И в последующем соберем данную подставочку и посмотрим, что она себя представляет. Как видим, состоит из трех частей поставочка. Первое это основание. Кстати, это все металлическое. За исключением самого припева к микрофону. Есть переходник. Трех восьмых резьбы на резьбу непосредственно устанавливаем на микрофон. И сама регулируемая подставка минимальная высота может быть до 25 сантиметров максимальная высота до 35 см. продвигается на 10 сантиметров давайте собирать В связи с тем что основание металлическое здесь должны Особые условия вы для размещения на поверхность, на полированных поверхностях она размещается, ну, вроде скользит, но все же я не советую. Можно ставить либо какие-то салфетки как вариант для того, чтобы установить, либо воспользоваться стандартными силиконовыми приклеивая самоклеющимися ножками, которые продаются в зависимости от диаметра и высоты непосредственного выступания этих ножек. И вот мы собрали на минимальную высоту данную подставочку. Можно ее выдвинуть. И использовать на ту высоту, где непосредственно у вас находится голова, а конкретно рот. Для того, чтобы наговорить этот микрофон, который установлен на этой подставке. Кстати, давайте сейчас посмотрим, как занимаемо заменяемые головы у этих двух подставок для этого. И как результат, можете устанавливать стандартную голову и устанавливать туда микрофон. Она достаточно надежно стоит, никаких проблем. У вас не будет микрофонами. У меня достаточно легкий микрофон, но я думаю, тяжелые микрофоны тоже до полкило выдержит. Без проблем. Вот такая вот подставочка для микрофона. На. И я вам продемонстрировал. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию, как обычно, предоставил вашему вниманию. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. И до свидания.